Приветствую любителей предметно-материальной истории. Давича приобрел целый багажник антикварной литературы и хотел вас ознакомить с содержимым в прямом эфире. Но GoPro, к сожалению, совершенно перестала дружить с российскими аккаунтами и прямой эфир не удался, поэтому покажу вам содержимое этой коллекции в записи. Хочу отметить, что благодаря youtube Вся эта коллекция уже продана. Буквально через несколько часов после публикации ролика позвонил заинтересованный коллекционер, и уже утром он приехал и после осмотра этой литературы выкупил полностью всю коллекцию. Эта коллекция потрепанных антикварных книг довольно быстро нашла нового владельца, что в очередной раз подтверждает, аксиому антикварного маркетинга хороший предмет продать не проблема ты попробуй его купи в антикварном маркетинге еще много различных правил и если вы хотите их узнать подписывайтесь на канал и смотрите ролики, а вас друзья погрузиться в самое нутро антикварного ареала я приглашаю 4, 5 и 6 ноября в арт-центре бронзовая лошадь в эти дни пройдет маркет мы его проводим каждые полгода маркет антиквариат и винтаж. Здесь собираются заинтересованные в предметно-материальной истории лица, совершают покупки, продажи и совершают самый выгодный процесс или вид оборота антиквариата ⁇ это обмен. Поэтому приходите и попробуйте себе что-нибудь интересное выменить. Книги. Разделены на три части. Это история, экономика, немножко художественная литература и правовая литература. И начну с различной психологии и философии. Это трехтомник, том 2, том 2 разделены на две части. Кристофа Зигварта. Учение о методе. Учебник по логике. Том первое учение о суждении понятий и вывода. То, что я успел посмотреть, довольно редкий учебник, но в продаже из-за того, что в плохом состоянии они обычно, так как выходили в мягких обложках от трех до пяти тысяч за всю вот эту подборку. Еще один учебник. Скорее всего, сшитый журнал, как тут и написано, поэтому обложечка в довольно хорошем состоянии. Вопросы философии и психологии. Журнал 1897 года. Типография высочайшего утверждена товарища Кукрешева. Обратите внимание на библиотечный штампик Библиотека для нервных больных доктора Платонова. Чтобы нервные себя успокаивали, читали книжки о философии, введение Философию, наука и школа, Лоски, 918 год. То есть, уже издавалась после революции. И, скорее всего, здесь идет уже речь о буржуазном обществе, которое мешало и продолжает мешать жить всей планете. Так, вот так он, в таком печальном довольно-таки состоянии книжка. Шеслер. Кто-то успел пометить, чтобы книжка никуда не уехала на всех страницах учебник логики для гимназии самообразования всевозможные упражнения для того, чтобы научиться логически мыслить и рассуждать стоит не могу сказать ну вот в печальном совсем состоянии такая литература эволюция идей божества основа основоположение к метафизике нравов очерки из новой истории москва 919 год а вот эта вся коллекция скорее всего формировалась не по принципу коллекционных книг а именно ценность имел информационный материал, в них таящийся, так как интернета не было, а какие-то нужно было писать труды, и информацию выбирали как раз из подобных книг. Вот политические идеалы древнего и нового мира. Выпуск, фотография непонятно. Видите, страницы оторваны, но информационная ценность довольно-таки интересная. И вот здесь можно увидеть подчеркивание. Скорее всего, они перекочевали в какие-то какие курсовые или дипломные работы. Так как книги, скорее всего, принадлежали какому-то какому профессору. Связанному с политэкономией Архив истории труда в России Выпускаемый учетной комиссией По исследованию истории труда в России Петроград, 1921 год Петроградский губернский совет профессиональных союзов Сейчас попытаемся найти А вот тираж, смотрите Всего лишь 5000 экземпляров ну, я думаю, что довольно редкая княженция. И, возможно, даже исканов нет. Здесь, видите, описание по различным губерниям. Где, чего, сколько, в каком объеме можно посмотреть. Так, а это материалы. А материализм и критика его значений в настоящее время. Тоже, как мы видим, состояние книги довольно печальное, но ее вполне можно отреставрировать. Чем и займется новый владелец этой интересной коллекции. Я вам честно скажу, когда протирал книги, Зачитывался, так открываешь И погружаешься Совсем в другую в другую жизнь Которая была уже больше Ста лет назад Это что-то Скорее всего Художественное Да и перевод с английского Что-то связанное С психологией Библиотека самообразования Жизнь Современных народов Дозволено цензурой Санкт-Петербург 9 августа 1905 год Ремесленный хозяйственный строй ну, вот, наверное, как учебники В советское время Можно было вполне даже Редкие причем Учебники с редкой информацией экономической политики. В поисках нового мира, социалистической общины нашего времени. Михаил Туган-Барановский. Присяжный, поверенный Михаил Петрович Шувалов из его библиотеки. 1913 год. Он еще не знал, что через буквально несколько лет... Социализм его поглотит вместе со страной. Видно, что книжечку читали и рассматривали. Картинки. Последний. Положительные задачи философии. Часть первая область умозрительных вопросов. Москва, 1911 год. Метафизика, сверхъестественные деятели. В начале 20 и в конце 19 века в МОДе были различные общества, занимающиеся всевозможными спиритическими опытами психологией, всевозможными гипнотическими опытами. Книжный магазин Харьковского совета рабочих и крестьян. Основное учение о политической экономии, о социальном хозяйстве. Юлиус Платтер, 1908 год. очень интересные печати иногда попадаются из книг Тарановского теории исторического познания. Такая довольно специфическая литература. Думаю, интересная. Только, ага. Вот, пожалуйста, квиточек «Всеобщая психология» Сикорский. «Количество книг одна». 250 рублей. 1992 год. Товаровец-датчик. Довольно дорогая книга была. На то время. 250 рублей. Стоил поддельный спортивный костюм. Adidas, китайский. Часто книгу смотрели. Вот. Химического карандаша след. Другого карандаша след. В очень печальном состоянии, но все на месте. Вот несколько раз проходила через различные букинистические магазины. То есть и пользовались, читали, потом сдавали в магазин. Очень интересно. Ну, подлежит реставрации. В принципе, корешок целый. Обложка целая и страницы все на месте. Поэтому специалисты смогут эту книгу восстановить и, возможно, ценность ее увеличится. Очередной учебник логики, логики Вениамина Снегирева. Систематический курс чтений по логике профессора Казанской духовной академии. Библиотека Черка. Каск мужская мужской продолжаем и это уже пошла экономика тоже кто-то оставил автограф на книжечке книжка в мягкой обложке ну, смотрите какая белоснежная бумага наука о народном хозяйстве в отношении к земледелию и другим отраслям первоначальной промышленности. Руководство и книга для чтения государственным и сельским хозяевам. 1869 год. Очерки основных положений политической экономии. Руководство для приступающих К изучению Москва 1895 год Я думаю тираж Совсем маленький Ну и скорее всего Скорее всего Была жесткая обложка Которая была Утрачена, хотя нет Смотрите на корешке Написано, значит и обложка была Мягкая, просто утрачена Мягкая, а не жесткая Национальное государство, империалистическое государство и союз государств. Москва, 1917 год. Ну, это, скорее всего, уже про империализм, как он везде унижал рабочий класс. Политические мыслители и моралисты 1-3-19 века 1900 год Ну как итог, наверное о политических Деятелей В 19 веке Курс Политической экономии Рекламка в хорошем состоянии книжечка. Почти ее почти не читали. Ровные корешки и целенькая обложка. Но это, я думаю, нужно устранить. Стоило в Москве тогда рубль 50. Если перевести на сегодняшние деньги, будет где-то около Четырех-пяти тысяч рублей ага. Ага. Смотрите, печать какая интересная Севастопольская Библиотека Офицерская библиотека Об условиях развития Крестьянского хозяйства в России Интересно, зачем морским офицером в сельского хозяйства в России. И кто-то уже шариковой ручкой наваял. Вот об портят книжки. Их следы потом остаются. Вот видите, что-то выписывал. Рабочий состав семьи. Количество земли. Видимо, для курсовой работы. Еще и намаливали чего-то. Гедяи испортили книжку хорошую. Древний Восток. Первые уроки истории 900-й знание второе дополненное. С картинками интересными. Наверное. до да, Древний Египет. Раскладка, раскладка картинок из раскопанных пирамид. Начало политической экономии с некоторыми примечаниями по экономии. 90-й год. Тоже все в пометках. А здесь, по крайней мере, карандашом. Но для того, чтобы ее привести в порядок, она стала коллекционной. Все эти пометки придется реставратору стирать. Они все он сможет стереть, так как вот вижу. Пометка сделана черной ручкой. Итак, книжечка в неплохом состоянии. Выровнять корешки чуть-чуть, подклеить обложку. И удалить подчеркивание от прямого народа правства к представительному. Москва 1906 год. Густав Шмоллер, библиотека экономиста. какие брошюрки мелкие, которые выходили маленькими тиражами для узких специалистов. Экономический рост европы введения до, до возникновения капиталистического хозяйства 1898 год. книжку и погружаешься туда сколько интересного всего там другая жизнь нам неведомая курс истории древней философии 910 год кто-то намазал фамилию потом пытался затереть ее спасибо не отрезали страницу что-то уже переклеенное В советское время узнаю в Советском Союзе такую бумагу очень любили на переплетах. Ага, астрономия. Лекции по астрономии. И листы, обратите внимание, обрезаны криво, когда книжку равняли в типографии. В общем, про звезды. Ну, читать это довольно сложно. Видите, как ее сшили на сквозняку веревками. Да. Ну, информационная ценность у книжки еще есть. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Какая интересная книжка для фабрикантов. 1922 год. Угу. То есть уже фабрики были все приватизированы. А книгу про русскую фабрику все-таки решили издать. диаграмма есть. Смотрите, цветная. Какой-то год. 2 ровно Все равно цветную картинку для 22 второго года вставить. Рабочий. Хлоп... Хлопок. Чугун. Не вижу, мелкий шрифт очень. Только ну, такая книжечка для экономистов, думаю, будет очень интересно в качестве справочника. Так, наоборот. Юлиус Платтер, основное учение политической экономии, культурно-просветительская библиотека Труб. Новая идеи в экономике. 1914 год. Теория денег. КНАФПА. Наверное, кто-то, кто интересуется теорией денег, будет интересно. Значит, не рыночная цена серебра определяла интервалютарный интервалют... курс страны с серебряной валютой. А как раз наоборот. Интер... Интервалютарный курс. Определял ближайшим образом рыночную цену серебра. Все эти рассуждения применимы, конечно, и к золоту. Вот такие рассуждения про деньги. Современный социализм в своем историческом развитии. 906 год. Ну, в печальном виде, конечно. Она и тогда была дешевенькая. В виде буклета такого. Корешок потерялся уже. Но Туган Барановский. Не первая книжка на эти темы. Потрудился. Вот снова, видите, профессор Туган Барановский. Вздорож... Вздорожание. Интересно, как вздорожание жизни. Всеобщее вздорожание и специальное вздорожание. Не удорожание у нас изменилось слово, а вздорожание. Интересно. Потому что вот, опять же, всеобщее повышение и понижение цен есть, но в то же время вздорожание жизни. Вычерки по истории рабочего класса в России. Что-то возможно. Даже свежая очень похожа на советское. Конечно, издательство, экономическая жизнь. Советский Союз год не вижу. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов и общая теория кризисов. Опять же, Туган Барановский про российские кризисы. Интересно, ничего не писал. Статьи о русском сельском хозяйстве. Причем, смотрите, какая-то библиотека написана на иностранном языке. Очень интересно, как она попала сначала туда. Москва, 1883 год. Начало книги. И еще один раздел из этой коллекции. Из этого набора. Коллекции сложно назвать. Это правовая литература. Вот лекции по энциклопедии права. Москва. 1914 год. Как и прежде, мы видим, что состояние книг коллекционера мало волновало. Его интересовало больше информационная составляющая. Здесь еще какая-то книжка есть. Вот обложки разделяются. Вот есть уголовное вложение. Издание 909 года тоже нет обложки. Никакой. А здесь была, скорее всего, мягкая. Вот сохранился корешочек. Обзор истории русского что-то старенькое совсем. И опять пометки. Обратите внимание, как портили коллекционную ценность книг. Вот такими пометками. Это уже простой карандаш, конечно. А еще и писали. Что-то можно стереть. Ну, а что-то уже останется навсегда. Если это химический карандаш, то стереть его будет довольно сложно. А вот какой-то книг Творк. 76 год. Нету года издания Рус... истории русского права. Право на полный продукт труда. Мангер. С волнами. Книжечка в неплохом состоянии. Книга издательства «Колокол». Цена 30 копеек. Москва, 1906 год. Перевод с немецкого. Революция все-таки пришла к нам из Германии, судя по литературе. Библиотека. Вахитова. Учебник истории римского права перевод с немецкого опять же 1892 год в хорошем состоянии книжечка целенькие целенькие все обрезы и корешок красивый немножечко его подклеить и будет красивая подарочная книга по истории римского права Еще система римского права 1904 год. Если бы еще не портили книжки ребята, которые конспекты делают, было бы вообще замечательно. Учебник новый. Истории. Не туда он, не в ту стопку. 1 марта 1881 года. Петроград 918 год. Что это такое? Какие-то письма. Письма, отчеты. А, это какие-то обвинительные заключения и отчеты судов. Они сделанные. Вот. Да, какие-то заседания. Законы быт. Учерки исследования из области нашего реформированного права. Москва 1891 год. Маленькая книжанца. Довольно интересная. Что-то завернуто в бумагу, скорее всего из юридическая природа землепользования 1914 год бумага такая еще советская совсем с кусками чего-то история римского права вот уже советское издание сразу качество бумаги очень сильно отличается она рассыпается и крошится буквально на глазах. Интересно, просто как артефакт. Так, это нет ее. Сборник статей к юбилею судебной реформы 1914 год. В мягкой обложке. А вот еще кусок обложки сохранился. В принципе, можно восстановить и привести в порядок. И будет книжечка. Все на месте. Городское самоуправление. Отчерки и опыты. 901 год. Отчерк английского судоустройства в связи с судом присяжных. Петербург. 1866 год. Суды присяжных перетянули в Россию и описывали, как это происходит. Новые идеи в правоведении. Эволюция преступлений и наказаний. Вечная тема для России. Бесконечная тема для книг. Учение об уголовных доказательствах. Ну, узнаем, как это все доказывается. Все по книжкам, по старинным. Протокол осмотра должен отличаться объективностью. А личный осмотр должен быть произведен в присутствии свидетелей. В общем, всякие правила, условия, и им посвящены целые разделы как правильно себя вести. И это начиналось еще. посмотрим. В 1910 году издание книжного магазина ⁇ ну Еще учатся, скажем так. Снова сборник новой идеи в книжечка «Государственное право важнейших европейских держав». И описывается, как живут буржуйские страны и какие у них законы Право короля, права короля, «Полицейское право», вот так вот, «Всесоюзный институт юридических наук», «Библиотека Всесоюзного института». Про. Проверено, вот как, печать стоит, 1876 год. Я думаю, вот эта книжка, она довольно редкая. Полицейское право. Печать интересная. Особенная часть русского уголовного права. Такой особенный, сравнительный очерк важнейших отделов. Особенной части старого и нового уложений. 1912 год. Сравнительные всевозможные характеристики И снова пометки везде. В хорошем состоянии обложка. Смотрите в каком. Что это у нас за книжечка? Вот это как раз она была сверху в багажнике. Была куплена в 92 втором году за 100 рублей. 1915 год. И снова химический карандаш. Возможно, ага, даже разный химический карандаш. Кочевали книги от одной курсовой, от одного диплома к другому. Вот так. Государственная дума, стенографические отчеты, 906 год. Интернета не было, телевизора не было, поэтому все, что в думе говорилось... Что предлагал председатель, остальные депутаты. Все это стенографировалось, потом печаталось и издавалось. Можете себе представить, сколько тратилось времени и денег на то, чтобы записать всех этих депутатов, что они говорили. Это все напечатать, издать. Просто кошмар какой-то. Я предлагаю внести в этот параграф поправку. Здесь сказано о доведении до сведения министра внутренних дел и министра юстиции. В данном случае выражение министра внутренних дел или министра юстиции не имеет исчерпывающего значения, так как целыми областями России подведомственны другими, другим министерствам, так, например, область войска Донского подведомственного военного. И... А, гимназии. Библиотека Черкасской мужской гимназии. Типография Адольфа Дорем. 1901 год. Очень любили везде штампики ставить. Вероятно, чтобы не украли книгу. Но в итоге она все-таки оказалась в бутинистическом магазине логика как часть теории познания профессор Петроградского университета Введенский 1917 год такой знаковый год для России когда жизнь резко изменилась Сейчас у нас каждый год тут знаковый. Законы подражания. Интересное название. Зачем-то вырезали кусок. Скорее всего, здесь было обозначение библиотеки. А чтобы неизвестно было, из какой библиотеки украли книжку, кто-то ее обрезал наверняка где-то еще между страниц. Возможно, вырезанные вот такие куски со штампиком. Страницы все на месте. Несколько штампов антикварных, бутинистических. Все время путаюсь. В Советском Союзе не было антикварных магазинов, бутинистических магазинов. Чего-то обложка уехала. Сейчас посмотрим, что это. Главное, что она на месте. Обложки такие подбирать очень сложно. Вот, пожалуйста. Рабочий вопрос, его значение в настоящем и будущем, 1895 год. Борьба за привилегированное проложение, капитал и труд. Ну, Все время мучил русскую, русскую литературу, вот этот вопрос рабочих и их содержания. Сейчас это тоже очень актуально, персонал очень сложно искать рабочий. Логика Дегеля. Николай Грод тоже оставил о себе, видите. И так написал, и штампик поставил, что это его книга. Теперь уже не его. Ассоциационизм психологический и гносиологический гнофсиологический не буду вас загружать вчитываться Такая сложная жесткая психология теоретическая маленькая книженция жизнь замечательных людей соловьев несколько библиотека фундаментальный фундаментальная библиотека Женс... Епархиального Женского училища. Вот что смог прочитать. Да. Когда-то училище развалилось. Осталась только книжка. Вот в неплохом состоянии. Третий, четвертый том. Основное основание психологии Герберта Спенсера. Странички каким-то образом специалисты отбеливают. Они становятся чистенькими. Обложка здесь. Вот одна из немногих книг из этой коллекции. С более-менее целой обложкой. Целым корешком. Немножечко выровнять и подкрасить. Подкрасить обложку и отбелить страницы. И будет почти как новая. И кожу пропитать чем-то, чтобы она не ломалась вот малюсенький буклетик Психология, логика как и бенине философию реклама в начале рига единственный представитель для всей россии книга издательства зихмана в риге русское издание Задачи и ведение философии. Ну, в общем, такая книжечка для поезда. Раньше самолетов не было. Люди очень часто ездили в поездах, в пролетках длительное время проводили и брали с собой. Почитать вот такие маленькие книжечки. Потом эта мода перешла и на Советский Союз. На вокзалах все время продавали маленькие книжки, чтобы было удобно их возить с собой энциклопедия философских наук Гегеля. Философия Духа. Очень специфическая литература. Ну, для советского периода это были просто шедевры мысли. Если просто даже почитать и запомнить эти выражения, сделать конспекты, то можно прослыть очень умным «Психология без всякой метафизики». Профессор все тот же Веденский уже, его книга попадалась. Видите, да? 1917 год. Экономили на всем и в мягких обложках делали книги. Еще книга. Но опять же, в мягкой обложке. Хотя не факт, что это родная обложка. 1888 год. О необходимости и возможности. И психология общая экспериментальная. 1915 год. Брагаус Ефрон, библиотека самообразования Каева. Ну, я так понимаю, Брагаус и Ефрон, это было просто издательство. Или торговая марка такая. Честная науки. Да, учебник какой-то. Вот в хорошем состоянии книжечка. Такой интересной обложки. Мягкой. Профессор. Гира, Фюстет, Декланш, Наверное, больше такая тоже походная книжечка, которую можно почитать в поезде. Клад. Журнал политики, общественной жизни, народного хозяйства, науки, литературы и сведений из практической жизни. Выходит два раза в месяц. 24 книги в год. Книга 5 1907 год. Катастрофа в Думе навсегда катастрофа. Уже 150 лет у нас катастрофа Какие-то рассказы о жизни России в конце 19 века. Какие-то пометки даже вот есть. Клад. Ага, это вот какие номера здесь сшиты. То есть сшиты уже просто журналы. Интересная обложка. Как кожа змей Шершавенькая. Очерки новейшей истории политической экономии и социализма. 1906 год. Бумага приятная на ощупь, книжечка чистенькая. Тоже одна из немногих книг, которые находятся в хорошем состоянии. И на корешке сохранилась тисненная надпись. Курс истории древней философии. Москва, 1915 год. Тоже довольно дешевенькая обложка. Послевоенное время в России. Проблемы, трагедии. И поэтому <coughs> хотя бы такую литературу выпускают. И на том спасибо. Психология. Учебник психологии для гимназии самообразования. С рисунками в тексте. Какая-то стоит библиотека, но штамп уже не виден совсем. История средневековой философии. Обратите внимание, вот уже 912 год и уже обложка мягкая. То есть книжки выпускали в том числе и дешевые. Вот здесь перечислены магазины, представительства, товарищества, культура. Психологическая христоматия. Ну, о состоянии здесь говорить не приходится. Здесь ценность только информационная, потому что бумага рассыпается в куски. Ну и обратите внимание, дореволюционные книги, у них качество бумаги несколько лучше. Это уже сыпется, крошится, но она издана в 1927 году. Для высшей школы это, наверное, для институтов уже делали. Общая история философии 1912 год. Дешевенькое издание, но можно сравнить вот с 1927. Качество книги неплохое. Все на месте. Вот что-то. Что-то вырезано. Какая-то картинка была отрезана. Так, вроде бы все странички на месте, а вот еще есть какие-то пометки на обратной стороне скорее всего это номера страниц которые записывал человек этот испортив книгу возьми какой-то лист бумаги записывай зачем же книгу портить книжка была какой-то иностранной библиотеки больше печати никаких нет. В среднем, скажем так, в плохом техническом состоянии. Плановое хозяйство. 1938 год. Ежемесячный политико-экономический журнал. Ну, конечно, портреты вождей в таких книгах были обязательны, чтобы их при встрече могли узнать и не пройти мимо, а поклониться. Для этого их везде рисовали. Но так, если бы не было портретов, никто бы не знал, как они выглядят. И проходили бы мимо. А так кланяться будут обязательно. Угу, Ехала. История экономических учений. 1918 год. Профессор Шаржит и профессор Шаррист. Сразу советские книжечки, послереволюционные. У них бумага такая, такая на ощупь ужасная, как туалетная. Не хочется даже листать их. Сущность исторического процесса. Печать Клецкой библиотеки какой-то. А здесь вот библиотека зачеркнута, в которой была роль личности в истории. Личность в культурной истории. Кто-то даже заключил полиэтиленовую обложечку, книжку, для того, чтобы она не портилась. Наверное, ее читали. История Западной Европы в новое время, том 3, 1913 год. Какие-то сохранились. Закиски, конспекты. Ага. С цифрами тоже. То ли книжки, то ли страницы. Ну, почерк детский. Скорее всего, кто-то писал по этим книгам. Какой-то доклад или реферат по истории. Книжная торговля в Харькове Кетлеровой. 1888 год. Лекции по всемирной истории. Тяжелая обложка у книги. Очерки аграрной эволюции России. том 1. Страничка выскочила да первоначальная дифференциация земледельческого населения в Древней Руси и снова все в пометках явно использовалось как информационный материал поскольку интернета не было сейчас многие из этих книг оцифрованы но так беглый, беглый осмотр показал что не все книги оцифрованы, и среди книжек есть довольно редкие, которые еще никак не оцифрованы. Прогресс и бедность средства помощи. Причина упадка промышленности, увеличение бедности, растущей вместе с увеличением богатства. Санкт-Петербург. Какой год, не вижу. Ага. Будет оставить на прогрессии бедности. Может быть, в конце есть. Нет. Не в конце, не в начале. Нет ни тиража, ни, ни издательства. Возможно, вот здесь страница была, и она выпала. Сборник материала влезет к сельской поземельной общины Императорских Вольного Экономического и Русского и Географического Общества. Он первый. Сколько коней в общинах, сколько душ во дворах. Вот это. Ага, это 1880 год. Таким образом строилась Россия в конце XIX века. Социализма 1906 год. Возможно, интересная книга. Когда-то была профессора Тюбингенского университета. Были. Учебная книга древней истории обложечка, такая приятная. Какая-то тогдашняя синтетика. Как будто винил. 1905 год с историческими картами. Угу. Вот они и карты. Цветные. Рост римских владений. Ринская империя. Вот как выглядела планета с точки зрения дореволюционных зрителей. Интересно. рубль 35 копеек стоимость книги была целый корешок хорошая обложка из библиотеки Николая Васильевича Крыленко из книг Крыленко даже прописью написал 1904 год 10 лет реформ 1861 первый. 1871 а год издания 872 финансовая реформа административная судебная реформа как они прошли и что изменилось после реформ интересный отчет родовой Быт. В настоящем, недавнем и отдаленном прошлом опыт в области быта, сравнительной этнографии и истории права. Следы утробного рода у арийцев. Угу. По англосаксонским законам право мести за замужнюю женщину и право получения за нее. Композиции принадлежит не мужу его роду, а ее собственной семье. Возникновение народного хозяйства. 1907 год. Карл пихер вот Такого состояния. Книжка несет в себе только информационную ценность. Теория субъективных публичных прав. Рождественский. Москва. 1913 год. В хорошем состоянии книжечка. Правовая не туда заехала. Бюджетный вопрос в государствах с представительным правлением. Ростов-на-Дону. Типография. Донская речь. 1905 год. Такой буклетик маленький. И вот буклетики разные. Стоили полторы копейки. Обратите внимание, цены какие были. Кто-то спрашивал, что можно было купить за пол-копейки. Вот копейка и пол-копейки. Можно было купить книжечку Канапницкого. Или Наживина в степи за полторы копейки. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Это, наверное, интересно. Уже все подчеркано, все перекочевало в рефераты. Если в поиске вбить вот эти фразы, наверняка найдутся владельцы этих рефератов. Родовой будет продолжение. Или такая же книжка. Теория исторического процесса профессора Хвостова. Курс лекции 1919 год. Уже после революции. Здесь уже ругают буржуев и хвалят рабочих. Министру я предлагаю такую редакцию до сведения надлежащего министра для зависящих распоряжений. Ну, в общем, тоже что-то что -то решали, что-то предлагали. Какие-то обсуждения были. И все это стенографировалось и набиралось. И это только первое заседание. Можете себе представить, вон сколько там томов было таких. И еще одна книжечка. Этика фихты Основа права и нравственности в системе трансцендентальной философии. Модное слово какое. В редакции газеты «Речь» для отзыва от, а, от автора. Вот, пожалуйста, автограф автора. Возможно, только автор не расписался. Вышеславцев. Москва, 1914 год. Посвящаю память моего отца. Идея как система, идея как бесконечная задача. Ну, в общем, слова блуде в каждом, в каждом в каждой главе. Данности создания, факты, генезис. Вот такая коллекция книг была приобретена и тут же продана. платы, здания, товарищество, общественная польза. Мне так названия нравятся революционные, они такие смысловые. Сейчас названия больше на английском языке, а то бывает так, что одно слово на английском, одно слово на русском. И попробуй прочитай их. Введение в философию. Уже кто-то конспект делал. Что-то помечали. но Сделано обратите внимание еще перьевой ручкой. Очень тоненько написано. Без пометок. Вполне даже в хорошем состоянии. Книга родная, красивая такая голубенькая обложка. Вот прекрасно в прекрасном состоянии книженце с рисунком волн на обрезе страниц. Общедоступная философия Аркадия Пресса. Исследование о человеческом разуме. Книжный магазин знаний. Вот здесь уже Александр Михайлович Левин библиотека. И еще чья-то была библиотека. Но прочитать не могу. Издательство Полос Петроград. Система социологии, социальная. Аналитика. Петроград, 1920 год. Советский Союз. Пахнет от этой книги желтизной страниц. В неплохом состоянии книжечка. Старый порядок и революция. Москва 1896 год. Как-то рановато, они старый порядок и революцию, книжку выпустили. Еще лет 20, подождать им надо было. Невклидова геометрия Роберта Банова. Ох ты. Смотрите, что интересно. Кто-то вот это вот все. Внимательно просматривал, искал вот в этих формулах ошибки, пересчитывал вот это все и внесли поправки. Сейчас тоже такие люди есть, они тестировщики программ называются, так называемые баги, если я не ошибаюсь, ищут. Вот, люди находили вот эти ошибки, писали в редакцию. И, соответственно, вносились изменения. Изменения вносились вот таким образом. Вклеивалась бумажечка, на которой было написано изменение в книге с надписью «Поправка». То есть книга уже напечатана, исправить ее вариантов нет. А вот вклеить бумажку с поправкой вполне возможно. Угу. Вот книжечка профессора Бехтерева Общая основа рефлексологии человека а, Я пытался найти что-то подобное Мне заинтересовала книжка Это 1926 год Я в продаже нашел только одну за 50 тысяч рублей Но она с автографом Бехтерева Вот не знаю сколько стоит без автографа Возможно тоже интересное издание и тираж, скорее всего, очень небольшой. Это из личной библиотеки какого-то врача. Ну да, 5000 экземпляров всего лишь тираж. А учитывая качество бумаги, думаю, что сохранилось их очень немного. Вот такая подшивка журналов вестник знаний. Много там всего интересного. Особенно мне нравится читать рекламу тех лет. Вот реклама пианино. Довольно занятные бывают эти креативные ходы. Но вот, пожалуйста, швейные машины компании Зингер. Остерегайтесь подделок. Мир до сотворения человека Циммермана 1865 год. А, ну вот, я думаю, что обложка жесткая утрачена. А здесь книжка была довольно интересная с описанием различных животных, насекомых и растений, и всяких ископаемых. В общем, такое познание, реально познание мира идет через книгу. Тяжелое что-то. Что-то про Россию. Ем. Ее... А, не только Россия. Какой-то гид по разным городам. Королевство Нидерланды, Франция, Берлин. Это какой-то курс курс географии. К сожалению, первая страница утрачена. Поэтому не совсем понятно, что это за книга. С описанием городов и их народонаселения. на французском языке купер дальше не буду коверкать язык чтобы вас не мучить практическая грамматика английского языка 1916 год всевозможные уроки для того чтобы быстро выучить английский язык погружение в английскую грамматику возможно она никак не изменилась с тех пор в отличие от русского языка, который сильно поменялся библиотека новаторского реального училища, очерки психологии, а здесь еще уже другая. НТРУ. Фундаментальная библиотека. Отдел 2. 1904 год. Натерпелась, видно книжка. Читали редко, смотрите, видите, срез довольно плотный, целый. Ну вот, помучили ее плохим хранением. А вот эту зачитывали буквально. Дадыр Критика чистого разума Кант Ну конечно Канта читать было очень модно Видите, очень много Пометок, кстати, такой карандаш химически уже попадался К которым Делали отметки А потом это все перекачивало. Вот простым карандашом уже пошли отметки Канта Очень любили И до революции, и после Снова геометрия 1920 год. Какой-то автограф. Эл Гудьев. Октябрь 1922 года. Кому-то подарил книжку такую. Вышли из печати и поступили в продажу. Как наблюдать животных. Обзор римской истории, 1912 год. Рим не давал покоя российским императорам. И, соответственно, было модно очень описывать жизнь в Риме, ссылаться на право римское. Мода ветра осталась. Письма знатного иностранца. Да, это какой-то иностранец. Путешествовал по России, судя по всему. И, соответственно, писал письма. Как ни прискорбно мне гражданину веселой Англии, но чувство справедливости пересиливает национальную гордость заставляет вполне согласиться с одним высокоуважаемым русским лордом, отставным статским советником, с которым я недавно вел беседу о многих предметах возвышенного характера. Подробности прочтешь ниже, что крайнее невежество, непроницательность и отсутствие маломальски заметных способностей в государственных людях Англии составляют общеизвестный, хотя и печальный факт. Ну, в общем, рассуждение иностранца о России и собственной стране. Так, ответ по Бернштейну. Антикритика. Антикритика. Тоже что-то связано. Социал-демократия. Модная тема на начало 20 века. Сейчас посмотрим. Одесса 905 год допущена цензурой 19 июля. Из записок Сергея Николаевича Глинки. Ну, возможно. И Крестьян. Александр I 1908 год. Общественное движение. Май 1955. Дурацкая мода, согласитесь, рисовать на книге свою фамилию и дату. Если это, конечно, не автор, который дарит книгу. Интересно, кто-нибудь из музыкантов. Вот две книжки таких довольно интересные. Бумажные деньги и металлы. И здесь в цифрах, сколько чего стоило. Смотрите на какие даты. Сколько сталь стоила сколько золота стоило. Какой вексельный курс был. Довольно интересная книженция с такой экономической информацией из прошлого. Сколько монет было начеканено в разные годы, и сколько на это потрачено серебра, золото и ниди Вот. Это 1917 года книжечка. И 21 года тоже занимательные книженцы. Называется «Золото и валюта». Здесь, соответственно, цены на золото и валюту и описание, когда, каким деньгам, чего приравнивалось. Как раз в 21 году начинали чеканить первые советские серебряные монеты. Подписывайтесь на канал, впереди ждет много интересных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей.